Я Владимир Малышев, здравствуйте. Сегодняшняя тема «Стать другим легко». Когда человек думает о том, что пора в жизни что-то менять, это явный признак того, что действительно пора меняться. Но, как я уже говорил, нужно не менять себя, а творить себя заново. Об этом есть ролик, в котором подробно рассказано о том, как стать другим. Сейчас хочу рассказать вам о другом. Чтобы изменить себя, чтобы стать другим, нужно прежде всего себя заставить это сделать. Вы должны себе это сказать. Но самое важное, вы должны себя убедить в этом. То есть должны быть приведены определенные, убедительные, стопроцентные доводы. К примеру, вы решили стать спортсменом. У вас есть определенные задатки, есть некий опыт вы выбираете карьеру спортсмена вы не просто решили это сделать не просто поставили цели вы должны с собой поговорить как в диалоге двух умных людей серьезных. должны быть определенные доводы должны быть определенные мотивационные зацепки вы должны саму себе рассказать зачем вы этим будете заниматься а ваш якобы собеседник Ваши визави тоже вы должны с этим согласиться. Это очень важный психологический прием. Если вы его не пройдете, не, сда... не сдадите этот экзамен так... на так называемую профпригодность. Очень маловероятно, что у вас все выйдет на все сто процентов. Обязательно нужно убедить себя. Не стоит ни с кем советоваться. Договоритесь с собой. Вы работодатель, вы работник. Договоритесь со своим работодателем и работником. Вы вдвоем должны прийти к единодушному мнению о том, что действительно это ваш путь, что вы идете верной дорогой, что вам это нужно. Это принесет определенные жизненные дивиденды, вы будете счастливы, это будет еще говорить о том, что выбор осознанный, стопроцентно проверенный. Вам никто лучше не подскажет, как вы сами вы это почувствуете. Не стоит у людей спрашивать их мнение, ввязываться с кем-то в диалоге, в полемику о том, правильную дорогу вы выбираете. Никто вас самих лучше вам не объяснит и не посоветует. ваше это дело или нет. Поэтому, если вы что-то задумали, если вы что-то наметили в своей жизни, некий план, в начале Проведите серьезную беседу с самим собой, со своей интуицией, со своим сознанием и подсознанием. Вы обязательно сделаете правильный выбор, если прислушаетесь к своему внутреннему голосу. Понимаете? Только в этом случае вы можете быть на 100% уверены. Выберите вы этот, сделайте вы этот выбор или нет. Без этого, без этой предварительной беседы, некого собеседования профессионального с самим собой, не стоит принимать никаких более-менее серьезных решений, поскольку вы не сможете себя убедить и будете действовать не на интуиции, а будете действовать просто под влиянием чего-то мнения, под влиянием рекламы, каких-то советов, каких-то услышанных или увиденных новостей, передач, каких-либо слухов. Но только лишь внутреннее согласие, только лишь внутренний диалог и абсолютно осознанный выбор поможет вам не прогадать и попасть, так сказать, в десятку. В таком случае вы будете абсолютно счастливы, понимая, что выбор сделан осознанно, чтобы к делу вы подошли с холодной головой, прагматично, не спеша и взвешенно. На этом все. Берегите себя, подписывайтесь на канал и оценивайте видео.